кубиков и бросков, но немного с другой стороны. Некоторые части моего сегодняшнего монолога будут основываться на научных работах одного моего хорошего знакомого Торбина Эгидиуса Мугенсена. Он датчанин, у них это нормально. Он тоже работает в университете, только Копенгагена, профессор, тоже пишет книги по компиляторам и тоже увлекается ролевыми играми. Вот, в числе прочего он автор анализатора кубика бросания под названием Тролль. Его более ран раннюю версию использовали, скажем, белые волки, когда работали над новой механикой для нового мира тьмы. Несколько лет назад он написал небольшой страниц на 20 текстик, в котором, кроме всего прочего, была хорошая классификация того, для чего вообще нужны кубики в разрешении задач или конфликтов. Вот эту классификацию я у него сегодня и позаимствую, и заодно и расскажу о ней на языке, отличном от датского и английского. Думаю, найдутся и те, кто это оценит. Итак, зачем вообще использовать кубики? Ну или там карты, или какой-то другой формальный элемент случайного выбора. Есть несколько поводов это делать, а именно способность, сложность, обстоятельства и прогнозирование. Давайте взглянем подробно на каждый из них. Значит, способность это какая-то мера того, насколько персонаж способен справиться с поставленной задачей, выражаемая игромеханически. Сюда может относиться, могут относиться врожденные таланты, вроде там, высокой силы или мудрости в известной системе. Разные итоги обучения тому или сему, э, мастерство владения мечом, там, пером, языком, чем угодно. Усталость или урон могут мешать и именно вот снижать способность э, достигать цели. Магия может мешать или может помогать. И все это чистая способность персонажа заполучить положительный эффект. Как-то справиться состоящей настоящей задачей. Сложность это наоборот имманентная самой задачи величина, оцифровывающая то, насколько сложна задача в отрыве от того, кто к ней подходит. Поднять пустой стакан, скажем, всегда проще, чем поднять полную бочку. Да и там бочка, если в ней сидит дварф, она будет э, легче, чем если она будет набита доверху камнями, скажем, или песком забита. Там, не знаю, пробежать 100 метровку за 10 секунд сложнее, чем за 20. А иногда бывает, что все равно там 10 или 20 секунд, лишь бы добежать э, до какого-то момента раньше, чем тот, кто бежит за тобой. В таком случае сложность это будет не число какое-то, а это будет что-то такое, какая-то случайная величина, возможно бросок, возможно еще что-то, зависящее от того персонажа, который бежит за вами, или от какого-то другого элемента игры. Обстоятельства. Это то, что делает задачу в данный момент для данного персонажа сложнее или проще. Вот, скажем, бежать 100 метровку по колено в снегу сложнее, чем по теплому песку. А по песку, в свою очередь, сложнее, чем по асфальту или по беговой дорожке. Ночью видимость хуже. В дождь следы быстро смываются. И так далее, и тому подобное. И, наконец, последнее. Это прогнозирование. Точнее, его ненадежность. Это тоже важный фактор. Мы хотим, мы активно хотим по многим причинам, чтобы была какая-то случайность в происходящем. Это и потому, что сложные системы нашего мира всегда хаотичны. Это физически наблюдаемый и доказуемый факт. То есть, совмещая совершенно четко моделируемые элементы без единой э, нотки случайности, мы все равно получаем систему, которая дает в сумме не то, на что мы могли надеяться. Ну и с другой стороны, наш мозг устроен таким образом, что все хорошее, что с нами случается, что случается вокруг нас, если оно более случайно, воспринимается оно нами лучше. Так уж мы устроим. Разумеется, все эти факторы, вот способность, сложность, обстоятельства и непрогнозируемость, они имеют разную важность в различных играх. Более того, в рамках одной и той же игры какие-то правила будут учитывать это все, а какие-то только часть или вообще почти ничего. Скажем, если игра у нас про там, ловушки, подземелья и Индиана Джонсов, то отпрыгивание от выскакивающих из стен топоров или умение расшифровать надпись на старошумерском будут прописаны с вниманием ко всем четверым сторонам вопроса. А что-то типа кулинарного дела или этикета или совращение скажем будет либо автоуспехом как бы, сел готовить все наготовил еда есть давай как бы идем дальше либо даваться каким-то там абы каким-броском потому что на самом деле что там происходит с вероятностями с шансами с поправками никому это не нужно и не интересно и в данном контексте это не нужно эти факторы друг друга вообще дополняют, но спорь о том, куда относится тот или иной описательный элемент и как его учитывать, в абстрактном виде они непродуктивны. То есть скажут создатели системы, что сложность и способность учитываются в виде одного числа, значит так и будет. Скажут, что контекстно-зависимые обстоятельства снижают способность, значит будет так. Если повышают сложность, тоже окей. Это как бы математически это одно и то же, а так это в системе, возможно, это легче объяснить одним способом или другим, или легче воплотить, или еще как. Это вопрос просто реализации этой системы. Способности, сложности и обстоятельства делаются игромеханически достаточно просто. То есть, вот у нас есть какой-то базовый бросок, и они в нем все как-то учитываются. Ну, все не все, но все, которые нужны. Что-то идет в плюс, что-то в минус. Где-то это плоский модификатор уже свершившегося броска. Где-то это меняет число дайсов до броска. Где-то это там еще что-то. Но для этого всего нужно знать сам этот бросок. Как его выбирают? Это отдельная песня. И для этой песни это нужно, ну как бы, для этой песни нужно хотя бы базовое понимание теорера. То есть, либо самому нужно знать, либо нужно, чтобы кто-то как следует объяснил. Скажем, многих вот не устраивает э, обычный бросок э, кубика, просто потому что у него там равные вероятности для каждого числа. А э, как бы большая часть того, что происходит вокруг нас в декорациях так называемого настоящего мира, э, оно происходит, э, оно имеет нормальное распределение. То есть форму такой колокол. Что-то похожее можно сделать, просто добавив несколько кубиков. Скажем, 3D6, если их просуммировать, они дают как раз вот колокол. Или можно считать успехи вместо суммирования. Тоже это достаточно колокол, колоколообразно. Или можно, скажем, отбрасывать больше и меньшие значения. Вообще, как бы математически, если вы кидаете три значения, отбрасываете наибольшее, отбрасываете наименьшее, и то, что у вас остается, математически это называется медианой. И вот медиана, это, ну, на самом деле она дает параболу такую с усами вниз. Они в стороны, как у Колокола. Но как бы, для игры это вполне сойдет. Если у вас не устраивает ровная штука, ну, получите парабол. Если на плоском броске или вот на броске суммарном, который дает хоть какую-то колоколо, колоколообразность, есть, э, ну, не знаю, миллион систем, наверное. И все эти системы плюс-минус одинаковы. То есть они эквивалентны друг другу. Ну, что там? Ну, кинули, просуммировали, или посчитали, или там еще что-нибудь сделали. Добавили там какие-то плюсы, минусы, сравнили со сложностью. Все. На даиспулах, на наборах кубиков, систем разных очень много. И они действительно разные. Их очень сложно оценить, смоделировать, понять и сравнить друг с другом. Там балансировать существенно сложнее. То есть, там чуть что, там упираешься в небольшой разброс значений. Слишком небольшой для того, чтобы как-то можно было развернуться или смасштабировать его. И поэтому попыток что-то цивильное сделать было очень много. И каждый кубик из набора они сравнивали со сложностью. И каждый кубик сравнивался с фиксированной сложностью. То есть, скажем, если мы кидаем D10, то там вот 8 и больше это успех. Все остальное провал. Или там 6 э, на D6 это успех, а все остальное нет. И э, сложность фиксировалась или не фиксировалась, но верхние значения взрывались то есть как бы они означали два э, успеха или там можно было продолжать кидать и чтобы еще успехи э, дозаполучить да, да и количество совпадений какое-то нужно было то есть ширина так называемая броска и выборка делалась из максимальных или минимальных значений или все это комбинировалось еще с возможностью делать выбор когда вы кидаете его я не знаю одна шестерка получилась, но 5 пятерок и вот вы э, все-таки выбираете пятерку, но зато у вас более широкий бросок, и из-за этого чего-то там такое происходит. Некоторые игроделы еще пытаются использовать дайсы нестандартных размеров. И, э, ну, сейчас как бы уже в интернетах можно чего там угодно купить. Проблема с ними в том, что, ну вот, скажем, грубо, как бы у нас есть платоновые тела, есть каталановые тела. Все остальное от лукавого. Платоновые тела это d4, d8, d12, d20. Каталановые это d12, 24, 30, 48, 60 и 120. Их все можно всегда сделать полностью сбалансированными, симметричными и честными. Про честность дайсов я уже как-то отдельный выпуск делал. Ну и есть там всякие трапецоиды и бипирамиды, которые тоже можно как-то с ними поиграться. Большей частью они дают те же самые тела. Но иногда они что-то такое добавляют. И вот, скажем, D10 получается именно таким образом. Ну и есть еще призмы и антипризмы. И э, там я вот э, немножко сомневаюсь, но, по-моему, я в прошлый раз все-таки э, рассказал уже об этом, что как бы, если призму или антипризму делать достаточно длинной, или, там, и, и закруглять концы, чтобы не было вероятности вообще, чтобы она упала на... То тогда они тоже как бы получаются э, честными, но как бы тогда они получаются не очень красивыми, и не очень эстетичными, и, э, ну короче, не очень удобно. Есть еще там какие-то извращения. Вот, скажем, э, вот у нас есть D8, да, это э, D8, это октайдер. О, надо еще научиться с таким фоном показывать. О, это октайдер. Вот. И если этот октайдер мы возьмем и распилим вот так вот, то получится как бы две таких пирамиды. Вот если эти две пирамидки не склеить обратно, а повернуть одну как бы наполовину грани и воткнуть, влепить ее в другую, чтобы они как бы одна в другую вошли, то выглядеть будет вообще дичайше экзотически, но механика падения и механика поворота, они останутся. Поэтому честность тоже не поменяется. Но большинство таких извращений, они того не стоят. Для дизайна таких дайсов нужны доктора наук со специализацией в геометрии, в топологии, со знанием теоремера, со знанием физики. Я здесь не нагнетаю просто так понапрасну. Люди как бы защищаются на эти темы. Есть четкие доказательства того, что если пытаться делать всякие там... D5 или D7 каким-то особым образом, то на них можно мухлевать просто сильнее или слабее, делая сам бросок. Кроме того, такие дайсы сложны в производстве. То есть, с одной стороны они дороже, а с другой стороны они подвержены дефектам. А дефекты ведут к чему? К нечестности. Вот с чем почти всегда можно поиграть, так это с тем, что на дайсах написано. Если не сверлить больших дырок и наносить символику аккуратно, то разбаланса механического самого Дайса не будет, и вся физика останется в стороне. Недаром были вот версии старых подземелья и драконов, которые в виде D10 клали в коробке D20 с дублирующейся маркировкой от 1 до 10, и потом еще раз от 1 до 10. Просто так было сделать им дешевле, и э, все-таки получалось честно. Самая известная, пожалуй, модификация, это Фаджевские дайсы с плюсами и минусами. Из более новых игр, Фаджу, извините, уже там 28 лет было, есть Генезис. Это здоровенная такая книжка, хоть и очень хорошо написанная, легко читается. И обзоры в интернетах на нее, уж не сочтите за наезд, они как бы незнакомыми не с этой системой людьми, они считаются как какой-то пьяный троллинг. Шесть типов разноцветных дайсов. Шесть разных символов вместо чисел. Что? На самом деле, если отбросить сомнения и все-таки сесть и попробовать, не все так страшно. Да, там шесть типов дайсов. Да, они разноцветные. Но и кидаются, да, действительно всегда целый ворох. Но система очень вылизана, очень красиво все сделано. Учится все очень быстро. То, что выпадает, начинаешь так вот интуитивно, сердцем чуять уже буквально на первом э, часе игры. На собачице играть с тхак нулем было, если честно, сложнее. Еще из совсем экзотики была замечательная игра Bones, называлась. Очень малоизвестная, но тем не менее. Там как бы давались сначала 4 дайса каждому персонажу. И на каждый дайс наносился там один символ успеха, один символ, один символ как бы универсального успеха. Один символ на выбор, либо физического, либо ментального успеха, а остальные заполнялись какими-то особыми символами, которые означали умение персонажа. И когда персонаж рос дальше, в, ну, получал новый опыт, то э, какие-то пустые грани, они продолжали заполняться новыми э, значочками умений. Ну и там какими-то продвинутыми использованиями этих умений и так далее. И э, чем, ну, когда все заполнялось, то тебе давался новый дайс, на него тоже сразу наносились универсальные успехи там какой хочешь, ментальный или физический, и э, остальные, как бы, вот сколько там оставалось, четыре грани, э, ты их заполнял дальше потихоньку тем, что у тебя получалось. И э, система, в общем-то, очень была э, красивая, хотя и сложноватая, и в использовании, и в прочтении. Но базис был довольно простой, то есть как бы всегда, когда там ты получал какое-то особое оружие, скажем, сразу было понятно, что это особое оружие, оно дает тебе еще один какой-то там хитрый дайс, и если вот на дайсе выпадет вот так, то будет вот так, а если сяк, то выпадет сяк. И вот ты кидаешь всегда вот этот вот набор весь своих дайсов, и дальше из того, что получается как-то высчитан. Но это была уникальная игра, которая сильного распространения не получила. Но вот э, так вот дико э, экспериментировала именно с э, четко прописанными э, железными правилами, основанными на дайсах, которые изначально пусты, а потом потихоньку заполняются в процессе игры. Ну хорошо, ну и вместо заключения, чтобы не заканчивать на э, э, странной игре полный обзор, который я даже и не сделал... Давайте, ну и чтобы не возвращаться к вопросу о честности, давайте продолжим про баланс. И балансирование вот этих вот бросков в плане вот этой четверки аспектов, которую я взял у Торбина и рассказал о которой я вначале. Значит, способность. Ее нужно балансировать как бы саму с собой. То есть это во многом не только укладка чисел в нужный бросок, но это и ответ игродела самому себе на иногда так и не заданный вопрос. Какой я хочу видеть разницу между способным и неспособным персонажем? Должен ли мастер фехтования иметь возможность проткнуть дюжину кинувшихся на него бандитов? Или пуля, она пуля и есть, направил, нажал и жертва уже гибнет? Это концептуальный вопрос. И идти на поводу своей еще недоделанной системы или чужой, которую вы хоум рулите, совсем не надо. Я свою эпоху древних когда-то уже после солидного количества часов плейтеста снял с броска беловолкового на D10 фиксированной сложности и поставил на фузионовский. Концептуально оно подходило больше и все остальное тоже стало легче там э, делать, хотя и пришлось очень много э, перелопачивать заново. Способность. Нужно балансировать со сложностью. Скажем, если у вас система вроде дын дышной боевки там, с плюсами к атаке э, как способность и бонусами от доспехов на сложность, то эти две линейки, вот, способности и сложности атаки и защиты, они должны масштабироваться одинаково. Тройка, четверка и пятерка совершенно по-разному это делали. И, ну, как бы, если вы делаете систему или своими хоум Меняете систему до такой Которая позволяет билды с плюс 200 на атаку Но только с плюс 20 на защиту То задумайтесь как бы, Либо вы их балансируете Либо нет И если вы их не балансируете То задумайтесь еще раз Нужна ли вам такая защита вообще Может вам просто зафиксировать эту сложность Раз и навсегда Может вообще вам не кидать на атаку А кидать сразу на нанесенный урон Почему бы и нет Многие так делают Не полысели пока Обстоятельства должны быть сбалансированы с тем люфтом, которое позволяет пара способностей и сложностей. Вот тот же факт здесь не очень радует, потому что там как бы плюс один это много, плюс два это вообще катастрофически много, а ноль иногда мало, а иногда как бы просто жалко. И тут частично опять-таки вопрос идейный. Хотите ли вы локально тактических игр с маневрами, фланкированием, выскакиванием из-за зубцов стены, стрельбой какой-то особой, особыми оружиями, использованием умений, помощи друзей и тому подобное? Или вы хотите, чтобы все это мерно искокоживалось в сравнении с общими способностями персонажей? Отвечайте сами на этот вопрос, все остальное, э, э, все остальное будет из этого следовать. Способность и связку способности со сложностью также нужно балансировать с прогнозированием. Насколько вы хотите, чтобы ваша игра была прогнозируемой, предсказуемой? Игры бывают разные, даже не ролевые. И есть, скажем, покер или еще там какие-то карточные игры, где подсчитать очень мало можно чего. И обычно это какие-то собственные шансы, которые по большому счету ничего не значат без знания о шансах противника. То есть догадаться, что будет дальше, очень трудно и фактически невозможно. А, ну, как бы невозможно и раз за разом из игры выиграть. А есть игры вроде шахмат, где наоборот, если сесть играть со свежей головой, хорошо подготовленным и не отвлекаться, то четко будешь знать, как вытекает один ход из другого. Подловить тебя можно только на каких-то длительных комбинациях что подтверждает успешность компьютера. Как только они научились просчитывать многоходовочки, шансы людей против них фактически улетучились. А до этого было весьма неплохо. Хотите ли вы ролевой покер или ролевые шахматы? Думайте сами. Я вам не начальник, я вам не указчик. Меня зовут Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.